Ребят, значит, всем снова здорово, с вами я, Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить -теллер. М -м -м, истории теллер историй. Рассказывать. Я немножко там посмотрел, как посмотрел, посудил. Книга сказок открывается, и, ну, давайте начнем. Эээ... -э Глава третья, прикинь, беда, четвертая. Так, у всех разбитые сердца. Так, Эдгар, Леонора и Эзабель, так. Потом, так, Эдгар и Леонора пожнились. Потом у Эдгара разбитое сердце, у ну, Леонора. И потом оживление, так, Леонора. И потом свадьба Леоноры и, чё, и Эдгар, и Эзабель. И потом снова смерть. Леонор и... А, а, у всех нужно сделать. И потом еще м -м, смерть из-за и Эдгара. А, а вон такой вот хрен тут, ага. Не, ну все, начинается свадьбы. Ага. Так, свадьба у... Нет, у них так нет. М -м, потом смерть... Эдгар. А, не. не, не, не ну не, ну ладно, так, и дальше так. И дальше оживление. Эдгара, и потом свадьба Эдгара и Изабель. У Эдгара разбитое сердце сейчас. Так, и потом. Так. И нужно как бы сделать так. и Смерть. Эм.. Изабель, и идет сюда Леонора. Так, и... и так, у топ только персонажей разбито сердце, так... Блин, так... Эд, первым делом Эдгар и Леонора, так... Изабель, не... от а это... Тогда... Не, ну, я понял, как бы, что надо сделать, ну... И... Эдгар здесь, а Леонора там. У Эдгара, так... Потом снова свадьба, так, Эдгара и Изабель, потом, так, смерть, Эдгар умирает и Изабель такая, а, все а, ну и потом оживление Эдгара, ну и потом, так, смерть, да, Изабель и на ее могилу, так, Эдгар. Нет, а так у Эдгара только разбитое сердце. и А у Леонор какого фига? Так, Леонор... А, не, не понял. Вроде как. Блин. Так, сейчас. Ну. Потом смерть Эдгара идет. И Леонор такая грустит. Потом так, потом так, смерть Эдгара идет, потом у Леоноры, потом свадьба. Свадьба... Не, ну первый, ладно, поняли, у Леоноры на Изабель следующая свадьба. Так, дальше... Смерть так, Изабель. Не, не, не, не, не, не, не, не, а насчет... Давайте попробуем вот так. Леонора и Изабель. И это, блин, оживление сейчас, так, Эдгар еще не порыдал, и смерть, так, э, так. Эдгар, и тут сюда идет Эдгар, а здесь Леонора, так что ли, блин, получается, или, вот, все, получилось, нормально, короче, попробовали, так, сторитейлер, так, беда, третью главу прошли, четвертую подвал. Отрава. Леонора выпивает яд. Так. Свадьба Леонора. Пускай и Бернар будут тут. Ну, и потом... Блин, опять лагает. Ну, потом... Ну, смерть была у Бернара. И Леонора такая. Вы... И потом Леонора решила выпить яд. Ну, за Бернара. Ну, потому что, ну, собственно ромео и жульетта чё или можно вот все короче справились ну, с этим заданием было легче и легкого справиться на самом деле тут все по одному сценарию чё так трагедия трагедия так войну отравление так сначала идет свадьба эдгар или потом смерть не-не-не-не, так что нафига тут смерть нужна? Смерть. Ладно, пу, пускай Эдгар будет в могиле, а Леонора будет по нему плакать. Так, реветь. И. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, потом э, Яд. Эдгар убивает, Ну. Почему? Потом смерть. Ну, такое дело. У Эдгара. Эдгар умер. Так, потом.